Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С Вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе хочу предложить Вам сделать вместе со мной нарядный бантик из репсовой ленты и отделочной. Отделочная это органза и атлас. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы понадобится 34 сантиметра репсовой ленты. Ее ширина 4 сантиметра. И отделочная лента. Ее понадобится 104 сантиметра. Ширина ленты 2,5 сантиметра. А также нужны в работе зажигалка, зажим для волос, крокодильчик, клей полимерный, кстати, он мне не понравился. Лучше используйте обычный клей, дракон или какой-то другой. Ну и нитка с иголкой. Большой бант будем делать из репсовой ленты и отделочной ленты нарезаю на отрезки 34 сантиметра. Потом по центру отделочной ленты наношу клей. И отделочную ленту накладываю на репсовую по центру вдоль. И прижимаю. Теперь ленту можно оставить подсушиться. Лента, клей подсох и будем делать большой бант. Подготавливаю срезы, подравниваю и оплавляю огнем зажигалки. Теперь с одного конца я отмеряю расстояние 4 сантиметра. И сюда подставляю второй край ленты. Ленты между собой скрепляю булавочкой. Теперь мне нужен центр всего отрезка. Вот здесь, с левой стороны. И теперь ленту накладываю восьмерочкой, при этом Боковые стороны совмещаю со срезами к краю ленты. Вот так. лепестки складываются ракушечкой здесь можно их делать больше или меньше на ваше усмотрение фиксирую положение бантика будущего закрепляю булавками а по центру буду прошивать ниткой с иголкой закрепляю нитку и наружный бантик готов. Его длина чуть чуть больше 9 сантиметров. Теперь будем делать внутренний бантик. Он состоит из 10 лепестков. Для них я нарезаю отрезки 7 сантиметров и складываю вот таким образом, подворачиваю и прикладываю к центру, вот этот центр ленты и вот так я складываю, а теперь зажимаю края и оплавляю срезы огнем зажигалки. Все, лепесток готов еще раз, вот так, это делается очень быстро, быстро и просто. лепестки я буду на нитку. До конца я не прошиваю. Накладываю следующий лепесток и опять набираю. Опять следующий лепесток. И так далее. Когда набраны все лепестки, я их вот так закольцовываю. Продеваю нитку в петельку, так где узелок, и стягиваю нитку. Получается вот такой пышный цветок, а мы из него сделаем бантик. Разделим лепестки по 5 штук в каждую сторону, вот так закрепим серединку. обрежем нитку. Теперь можно приклеить внутренний лепесток к внешнему. Наношу горячий клей и по центру приклеиваю. А так я буду заготавливать серединку для нашего банда. Я беру отрезок 26 сантиметров, ширина ленты 1,2 сантиметра и ленту я складываю вдвое. Если у вас есть репсовая лента подходящего цвета, то достаточно будет 13 13 с половиной сантиметров. Край обрабатываем и отступив от сгиба сантиметра я буду приклеивать серединку а серединка будет у меня сделана из страза на нитке их диаметр длина стороны примерно 3 миллиметра и вот таких маленьких узел, их диаметр 4 миллиметра мне понадобятся отрезки 4 сантиметра длиной. Отступаю от края полтора сантиметра и фиксирую это расстояние булавочки. из бусин промеряю по предыдущему отвеску Теперь наношу по центру горячий клей. И в центре у меня будут стразы. Приклеиваю полоску из стразов. И теперь, пока клей не застыл полностью, я делаю такую дугу. Потому что украшение на бантике должно быть дугообразной формы. Теперь с каждой стороны я приклею бусинки тоже горячим клеем. вторая полоска тоже наклеенная. Вот я зафиксировала форму. Видите? Такой маленький мостик. Теперь приклею зажим. Длина зажима 6 сантиметров. Я прямо на него наношу горячий клей. И приклеиваю по центру бантика. этого места буду приклеивать ленту узкую с украшением и эта же лента еще раз будет фиксировать зажим фетровый кружочек здесь не нужен все и так будет аккуратно и красиво вот еще раз пропущу ленту Вот зажим и украшение становится на свое место краешек тоже зафиксирую горячим клеем Ну, теперь остается расправить крылышки внутреннего бантика. И бантик готов.